И сегодня, ребятки, шестой выпуск рубрики «Игра с ваших аккаунтов». Сегодня разберем очередной аккаунт одного из моих подписчиков. Как вы видите, 48 уровень. Давайте на этом видео попробуем набрать 200 лайков, потому что на предыдущих видео собирается максимум 150, и, кстати, как только я приду с Крыма, мы продолжим снимать рубрику со Стасом, будем выполнять челленджи, потому что собралось 500 лайков, я даже не ожидал, что соберется, и, кстати, вот прошло уже там довольно-таки много времени, правда, собралось 4000 просмотров, но для моего канала это довольно-таки неплохо. И сейчас у меня адский бомбит. Ну давайте по порядку, короче говоря, увидел я, значит, сегодня, вернее, как сегодня, час назад, вот на данный момент я пишу видео, час назад был пост Сани Кудряшова, в котором у нас, значит, говорится, дорогие друзья, встречайте контрабаксы на балансе за неудобства с запуском игры в последние дни. Всем привет дорогие друзья и перед тем как мы начнем я хочу сказать что 5 лучших комментариев попадут на видео тебе просто надо написать хочешь ли ты себе в ВККС и напиши хочешь ли ты быстрее лето с каждым лайком лето быстрее приближается давай ставь лайк пиши комментарий и мы начинаем.